Возникновение из Римской Республики уже ранней Римской империи. Вполне культурное, цивилизованное государство. Вы не поверите, когда его превзошли потом в Европе. В 18 веке с изобретением правового двигателя. А некоторые формы социальной организации повторяют до сегодня. дня. Галерею знаете? У московского вокзала. Знаете, что это такое? Это древние римские термы. Только там бани нет, а все остальное там есть. Что было в Риме в первом веке до нашей эры. Потом это стали строить по всем римским городам на всем протяжении империи. Понятно? Там день можно было проводить. Рабы работали, а свободные римляне, значит, там занимались спортом, плавали в бассейне, ходили в театр, теперь кару, кинофильм. Понятно, да? В лавках, обедали в ресторанах, харчевнях. Отдыхали в патио. Этому две с небольшим тысячи лет. А наша молодежь, наверное, думает, что это изобретение сегодняшнего или вчерашнего дня. Ничего подобного.